Всем привет! У микрофона Антон Ларин. Сегодня я подготовил для вас очередную интересную подборку настоящих мини-машин. Какие-то из них повторяют в точности своего старшего брата, а некоторые модели такое чувство, что просто фантазия создателя. Но все же все эти модели по-своему интересны. Но перед просмотром, ребят, рекомендую запастись чем-нибудь вкусненьким, чайком и присаживаться поудобней.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 В одной семье было сразу несколько внедорожников от Шевроле. просто людям очень нравятся эти машины. Так на один из дней рождения отец решил порадовать и своего сына, подарив тому такую же тачку. Конечно, он не стал презентовать ему реальный автомобиль, но учитывая рост и потребности, такого вполне было достаточно. Это кастомная тачка с топовым тюнингом, у нее заниженная подвеска, красивая решетка радиатора, стильные черные окрасы и выпирающие диски. Все именно так, как нравится подросткам. Огромный респект отцу за проделанную работу.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 В принципе, работа ничего такая, но мне Маквин больше на гоночных тачках нравился. А вам? Ну и напоследок я покажу вам, ребятки, еще один Макларен. На сей раз тюнинг машины был чуть более дорогим и время затратным. Автор идеи за основу взял более габаритную машинку и поменял в ней совершенно все. Даже систему движения изменил на свой лад. Теперь тачка управляется полностью пультом и настолько четко, что имеется опция даже регулировать отдельные колеса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 ну а вам, ребят, удачи и всем пока!